Не успела заплатить, но ну, тем более у меня деньги люди покончились. Ну, короче, всего там мы будем снимать, как я. Ну, и смысл никак. Не... Ну, нет, ну просто я смотрела, там все бывают, что кто-то так делает. Так, ой, блин, так надо по поаккурать вот так, сейчас. Ну ладно, я думаю, что я так, я чуть -чуть Ну да, Ха-ха-ха. Так, что это такое? Какой-то А! Что то Вот. так что я тут делаю? Что? На. держи, подпиши. Кейт. Кстати, прикольно рифмайте. Так. Ну, если взять... Крист... Чтобы кристалл работал, нужно делать... Ну, окей, там... Не, не, не, не, так, не, не, Так. Ты... Я, кстати, кристалл, этот кристалл, исполняет все твои желания. Я могу исполнять почти все желания, вы это понимаете? Ой, что то мне опять плохо нет, это не... Так, меня выселили... Так, это кристалли я спрячу... Меня выселили... С квартиры... Значит, мне надо найти... Маму, точно так, Здесь Хотя бы что-то есть... Ну, Блин, нет... Так, ну ладно, придется пешком идти... Да, вот, вроде, этот дом. Так. Чапа-чапа, двина. Ну, да, все верно. Так. Тук-тук. Кто-то принёл? О, да, слышу, что-то Там кто-то здесь вообще. Глибненько. А, это я, сын. Так. О. Блин, может продать его? Вы можете потом да спасибо вы можете написать в комментариях продать ли мне вот это продать мне телефон или нет так что там у тебя нормальные дела нормально ну конечно нормально быть плохо я пришел потому что денег нет Я пока пойду спать. Ну да, завтра в школу. Хотя я уже не нахожусь еще не пол, как это называется, не всего лишь полгода. Я тоже спать иду. Так, так получается. Точно, это же моя любимая копилочка. Так, а что это? Престака. Круто, я забыл. Вот эти сама и Так, что это такое? <смех> так, это допустим, загадать, чтоб... Так, что там было, чтобы пополнить кристалл, надо делать хорошие дела. Ну, я по, ну, окей. Так, ну я уже пришел к вам она обрадовалась, значит, я уже сделал что-то хорошее. Ну-ка коврик так хочу стать хоро... хорошо было мне нормально вот так вот думаю встану коврик сделайся Эээ... а чё? неужели наработает работает так надеюсь мама, в принципе не заметит <стан -anni> а что у нас вот это желтый коврик стал ну, хотя вряд ли заметьте. <смех> так, а я думаю, пока отключу звук и буду играть в приставочку. Что же мне выбрать. Хочу вот это, потом вот это. Так. И... Оп. Не, не туда, я забыл просто уже куда. Я давно здесь не был. Так, сюда надо. <связать> а, так вот надо быстренько в школу что там ну хотя всех там уже в школе испорожу, там листочек, ручку что там еще надо. Так, думаю, еще надо бы денег наколдовать. Да. Хочу себе стак изумрудов. Короче, и это немножко много, ну не мало, чтобы понимали. Вот, да. Ладненько, так. Окей, ща дам. Давай типа там на тебе хотя бы вот столько. Легано, до свидания, так. Куда мне в комнате? Вот чемой Здесь слишком как-то городно. Там как-то. Светло, что ли? Так. Вау, вы послушайте эти звуки. Попречка течет. Красиво такая. Ладно. Да. Так. М -м -м, вот вроде как она. Ну, короче, сейчас я перейду со школы. Так, а хотя, может, мне даже охранника нанять? Давай попробуем, что мне хочу. Ааа, охранника. что это было? Ну и где он тут? А, вот. Так. На день. А ч? Я думал, он будет бесплатно. Не, ну. Ну я-то могу заплатить. Не, ну я думал, он бесплатно. Не на один день платит. Так. Чё? Ч? Идем. Идем. Говорю, идм. А -а -а, короче так, я понял, как надо. Ч, идм. А ч ты такой стоишь? Ну идм уже, я тебе говорю. Не узнал с ну Ты идешь? Куда ты пошл? Ну. Ну какой-то какой тупой охранник. Идем я. Ну ка, идешь или не идешь? Не, он не идет. Короче, это я себе биту закажу вот. Хочу... Хочу. Бита, круто. Так. Да. Прикольно. Посмотрите, какая клевая бита. Такая заостренная. О, это чё Это самый бомб или чё это? Бомбили, это, это. А, вроде не а. он. А, копник это! На! Получай! На! да. так. Это не зря. Короче, я побил копник, вот дам. Будь у меня не два дня. Я сейчас ищу домик. Ну что-то я его найти не могу. Наверное, мне всё-таки придется использовать камешек. Иди давай. Блин, надо реально карту распечатать. Интересно в этом городе. Так. Сейчас, наверное, либо распечатаю, либо камешек. Использую. Ну вот тут то вроде как. Наш домик. Нет? Где? Ладно. Так. И хочу домой к маме. Так, да, тихо. Так, я пришел. А, она уже заснула. Прикольно, получается. Раночку я у нас спала и ничего ну, ничего так. Прикольно у меня, конечно же. Вот. <смех> <смех> Пора ложиться спать. <смех> и завтра что мы будем делать? Посижу, подумал на поврике. хотя у нас приставочку. Посидеть подумать. Я бы хотел завтра. На, на, на, на. Я бы хотел заказать свой дом, как же вс хотела крутое так, ладно. И давай, давай, давай, Нет, нет, нет, нет, нет. Фух, вс. Так. Прошел Майнкрафт я спидрани за пару секунд пройти в Майнкрафт. Это мо. Вот. Да. Всем пока-пока. С вами был я, Шули Мида. И если вам понравился серия, я и желание, желанием, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до следующей серии!